Всем привет, друзья! Вот мы добрались до Вроцлава, наслаждаемся его красотой и пытаемся устроиться найти работу, работы, на В общем, что хотел сказать. Если вы смотрели мое видео о том, где радость, как я получил воеводскую визу, посмотрите его еще раз и скажите Саш, ну ты по приезду сюда, я понял. Воеводская виза, ну, она больше дает минусов, чем плюсов здесь. Если вам интересно, почему и как это вообще, то, что вам рассказывают на Украине про воеводскую визу, совсем не так работает здесь на месте поэтому поддержите лайками подписывайтесь на канал чтобы я видел понимал что вам интересно и я расскажу а сейчас я расскажу о том как мы пытаемся найти работу мы ходим в агентство мы нарылись целый список агенций польских они предоставляют вакансии бесплатно если вы попросите меня в комментариях то я более подробно запишу также видос о том, как, какие плюсы вы можете получить, обратившись напрямую в агенцию польскую. Тут как вообще работает? Польская агенция занимается трудоустройством украинцев и также поляков. Они их трудоустроят на большие фирмы, на заводы в огромных количествах. Вы не можете просто прийти на завод тот же LG или другой автомобильный завод и сказать, вот я приехал, хочу работать. Нет, так не будет. Вы должны обратиться в агенцию. Агенция вас устроит бесплатно, но не будет высчитывать что-то себе. Агенция это партнер крупных компаний. Поэтому, да ну его, все. Пока-пока.